основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. И мы уже в течение, э, завтра будет ровно год и восемь месяцев, успешно а, развиваемся. А, даже можно сравнить э, с другими проектами. А, те проекты, которые стартовали до нас, после нас, вместе с нами, мы уже и забыли, как они даже и называются. А наш фонд э, по сей день развивается и процветает. Наш фонд ⁇ это рабочие места. А на сегодня у нас более 29 тысяч рабочих кабинетов. Выплачено нашим партнерам уже на их кошельки более 20 миллионов рублей. Ребята, и эти цифры говорят сами за себя. А наш фонд ⁇ это рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы не даем... Возможность зарабатывать людям, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, осуществить свою мечту. Мы охватываем огромный класс населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе, молодежи. Наша цель как можно больше людей научить зарабатывать в интернете деньги, чтобы они могли жить полноценной интересной жизнью. И охватываем...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 И в итоге получить за это деньги. Для того, чтобы вы смогли так зарабатывать, как мы сейчас зарабатываем у нас в фонде, ребята, те, которые еще не присоединились к нам, вам нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас в фонде очень простая. Единственное, что нужно подтвердить, регистрацию через свою почту. У нас вывод денежных средств, регистрация и перевод между партнерами подтверждается с целью безопасности через вашу почту. Поэтому почта должна быть в рабочем состоянии. Как только вы подтвердили свой на свою регистрацию, а вы сразу же а, оказываетесь вот в таком кабинете. И, и первое, что вам нужно сделать, это, конечно, заполнить профиль. А, выбираете себе свой аватар, как только приходит сюда а, код от вашей фотографии, вы нажимаете кнопочку загрузить. А, профиль заполняете, а, обязательно прописываете skype или telegram. А, указывайте свой номер телефона, если вы не указали при регистрации. И, конечно, нужна страничка а, ВКонтакте. А, ну, я думаю, что все уважающие себя а, бизнесмены, и, и те, которые м, пришли только что а, в, в бизнес, они первое, что делают, это а, регистрируют себе страничку ВК. Она должна быть обязательно. Это ваша целевая аудитория. Вконтакте, как я знаю, Фейсбук, Одноклассники, YouTube канал и Калиостро, много есть МЛМ лента тоже очень хорошая соцсеть, да, очень много соцсетей, но самое популярное, это, конечно, Вконтакте. В этом разделе, ребята вы обязательно прописываете свои кошельки, куда вы будете выводить свои денежные средства заработанные. Вывод у нас а, Perfect Money и Fire кошелек. А, работаем, наш фонд работает на рублях, а, но ставите со своего кабинета в рублях, а на Perfect Money вам приходит в долларом. Если вам нужны доллары, на, а, вы э, ну, живете например на Украине или же а в вот другой какой-то стране СНГ где пользуются именно долларами поэтому нет у нас никаких проблем с выводом вывод у нас ежедневно сколько заработали столько ставите на вывод нет никаких ограничений для вывода точно так нет никаких ограничений для заработка денег у нас на любой площадке если вы не будете лениться можно заработать себе не только на машину на квартиру Квартиру, а можно заработать вообще на несколько квартир и на несколько машин. Единственное, что просто нужно не лениться. В сетевом маркетинге вы сами знаете о том, что нужно приглашать ваш бизнес и будет строиться. Да вообще весь бизнес в интернете построен только на приглашениях. Если вы не будете давать информацию о, о, о нашем фонде, где вы работаете, не будете вести свои соцсети, в соцсетях нужно обязательно ввести блог свой. Это выставлять ежедневно хотя бы один-два поста обязательно должны быть в неделю, Вести обязательно свой YouTube-канал. А для чего это нужно? Ребята, это реклама. А сами знаете, без рекламы деньги печатает только Монетный Двор. Но мы с вами не Монетный Двор, поэтому мы пользуемся и рекламными площадками, и соцсетями, а, да, и делаем рассылки и скайп, и телеграм, полностью WhatsApp, все мессенджеры, как я уже перечислила. И... И, а, сетевой маркетинг и подразумевает общение с людьми. Чем больше вы будете общаться с людьми, тем больше расти будет ваша структура, тем больше людей узнают о нашем фонде и а, будут а, у вас, а, к вам приходить а, партнеры. А, но я хочу сейчас вам показать, какие у нас есть площадки. А Для того, чтобы выбрать площадку, здесь просто нужно, если вы зарегистрировались по ссылке пригласителя, нашли ссылку в соцсетях, зайдите, пожалуйста, когда будете заполнять свой профиль и обратите внимание на данные спонсора. Здесь указано а, спонсор, это его логин, а, спонсора телефон указан, а, почта указана и а, страничка указана. И конечно скайп указан спонсора, вы всегда можете Найти спонсора. Вы можете и письмо отправить на почту, позвонить на скайп, написать вконтакт и позвонить на телефон. И вместе с спонсором выбрать а, ту площадку, которая вам подойдет. Вам подойдет, а, если вы только что пришли в интернет и еще а, не научились приглашать. Вам подойдет площадка «Денежный рай». Это площадка с малым входом, но хочу вам сделать акцент. Какой вход, такой будет и доход, ребята. Вот. Ну, на эту площадку деньги иметь на каждый день. Есть площадка такая «Клевер Мини». Здесь тоже маленький вход. И тоже может начать новый партнер, тот, который только что пришел в интернет, именно с этой площадки. То, что можно начать с ПД площадки, выбрать вместе со спонсором, поговорить, пообщаться. И в итоге вам спонсор подскажет, как правильно делать выбор площадки у нас в фонде. Ну и так, какие есть площадки? Денежный рай. Как я сказала, что здесь деньги на каждый день здесь можно войти э, с 250 рублей можно с 500 рублей сразу же э, входить и э, работать на э, на одном столе там всего лишь один стол это деньги будут вам на каждый день но есть такие у нас две автопрограммы это автопрограмма энергомини здесь входить можно с любого стола делать старт с любой суммы, которая вам понравится. И э, за один круг вы зарабатываете 39 750. Есть такая площадка Автоэнерго. Те люди, которые любят работать с большими деньгами. А здесь по 30 тысяч, а за один круг вы делаете 2 миллиона четыреста тысяч. Шикарная возможность стать миллионером, заработать и на машину, и на квартиру. Здесь бы только у вас было желание. Есть две у нас инвестиционные площадки. Это инвестиции на бизнес, который находится на земле в городе Сочи и Адмире. И есть инвестиционная игра Сейф от Money. <coughs> Прошу прощения, ребята. Что хочу обратить внимание, на каждой площадке у нас есть кнопочка «Маркетинг». Вы можете нажать эту кнопочку «Посмотреть маркетинг по каждой площадке». В ролике можно посмотреть слайдер. Итак, есть такие у нас 6 MLM площадок, где мы всего лишь работая на двух площадках, а получаем пассив по всем остальным. Итак, мы работая на площадке Golden Ring Mini. Здесь входить можно с, с удвоителя, но можно сразу же становиться в первый блок. И вы будете получать пассивный доход по Clever Mini и по площадке Clever Три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения. А когда вы переходите на Golden Ring, это наша самая крутая площадка, вы будете получать пассивный доход по площадке Board Money и по площадке PDA. Это ваш пассивный доход. Итак, в разделе «А партнеры» на отображаются все ваши партнеры до пятого уровня и ваша реферальная ссылка. В разделе промо-материалы есть слайды, есть и баннеры. Кто делает рекламу на площадках рекламных, можно скачать. Есть и картинки, есть и баннеры. Все, пожалуйста, скачивайте себе и устанавливайте на компьютер и пользуйтесь. Итак, я хочу начать сегодня презентацию именно с площадки. Автоэнерго мини. А чем мне нравится эта площадка? Эта площадка нравится мне тем, что, ребята, здесь нет привязки к первому столу. А Здесь можно стартовать, делать старт своего бизнеса, как я уже сказала, с любого стола. Можно входить из первого стола на 500 рублей, можно со второго на 1000, можно из с третьего на 2000. Можно даже с четвертого, но можно даже и с пятого. А здесь можно выбрать любую стратегию. Я вам сейчас покажу просто, как будут у меня в команде на первые три стола. Это три с половиной тысячи, ребята. Это покупка первого, второго и третьего стола. Как только вы хотите поставить первого партнера, вы звоните своему спонсору, чтобы ваш спонсор выставил реинвест именно ваш, который предусмотрен маркетингом именно сюда в этот стол. И спонсор выставляет вам сюда бронь, а вы выставляете своему партнеру именно на первое место. Это уже договаривайтесь со спонсором. Делает покупку первого стола первый партнер э, и покупает второй стол, вам сразу же 750 рублей на баланс для вывода. А 250 покуп, получает ваш спонсор. Э, и покупку делает третьего стола ваш первый партнер. 2500-2000 у вас идет накопительный баланс. Как только делает покупку э, второго, э, первого стола второй партнер, у вас сразу же закрывается ваш первый стол, и вы сами под себя, это ваш клон становится сюда, становитесь на это место. Как только делает покупку второго стола второй партнер, ваш этот второй стол закрывается, и вы, ваш клон становится на это место. Он закрывает ваш клон одно место. И как только делает покупку третьего стола ваш второй партнер, у вас закрывается полностью, видите, закрылись все столы, и у вас открывается а, за 6 тысяч стол. Итак, первый партнер дублицирует вас, делает дубликацию. Он пригласил два партнера, и у него а, закрылись полностью все три стола, и он приходит, становится к вам на это место. И приносит вам 3000 на баланс для вывода. А 1000 получает ваш э, спонсор. А, а в 2000 у вас идет реинвест третьего стола. Вы можете выставить бронь от своего клона. И у вас уже клона у вашего будет закрыто одно место. Или можете помочь, например, второму партнеру. Если на, у него только два э, человека стоит на этом столе. И как только второй партнер закрыл свои все три стола, он приходит и становится к вам на это место. 6 тысяч идет на ба накопительный баланс. Вы закрыли своего клона. И клон приходит, становится на это место. И у вас идет за 12 тысяч автопокупка пятого стола. Это полностью стол выплат. Это ваша зарплата полностью. Итак, <coughs> прошу прощения. Первый... Партнер закрывает свой а, четвертый стол и приходит, становится на это место и приносит вам двенадцать тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый и приносит вам опять двенадцать тысяч. Вы закрыли своего клона и сами под себя принесли двенадцать тысяч. Итак, вы с малым количеством партнеров сделали 39 девять тысяч семьсот пятьдесят рублей это я считаю очень хороший заработок а, ну и теперь ребята давайте перейдем именно на другой слайд я мне нравится обожаю свое золотое кольцо которое, которое я обожаю которое дает мне шикарный заработок и я думаю не только мне а многим нашим партнерам кто разобрался именно в маркетинге и пришел зарабатывать большие деньги итак у нас Золотое кольцо, как я уже говорила, есть очень крутая площадка. Это у нас есть первый выход именно на золотое кольцо. Болден ring Мини. А на золотом кольце там вход 20 тысяч. Но для того, чтобы была доступна эта площадка всем партнерам, всем людям, всем слоям населения, доступно было зайти и зарабатывать, например, себе на квартиру, да мало ли на что, заработать большие деньги. Поэтому администрация и сделала именно вот эту площадку, переход в Золотое кольцо. Именно на этой площадке, ребята, халявщики от, отсеиваются. У вас отсеются именно те люди, которые не хотят приглашать, не хотят работать. Они просто уйдут отсеется. И с вами пойдут на золотое кольцо именно туда. Те, которые активные. Поэтому а, обязательно заводите людей именно через Golden Ring Mini. Итак, здесь, как вы видите, есть удвоитель. Можно зайти на 2000 через удвоитель. Что дает удвоитель? А удвоитель дает Просто два партнера переход именно в первый блок. Но чтобы сократить в два раза количество приглашенных партнеров, вы можете миновать, миновать этот удвоитель и сразу заходить на 4000, становиться сразу в первый блок. Итак, активировали за 4000 или же зашли через удвоитель но пригласили первого партнера и второго партнера вы пригласили и они дали вам переход именно на, сюда на первый блок вы всегда будете наверху, а под вами ваши партнеры. У нас бизнес полностью управляемый. И на любой площадке, на любой у нас площадке, вы всегда впереди. Вы всегда наверху, а под вами стоят ваши партнеры. Итак, приходит первый партнер к вам, становится а сюда на это место. Вы выставляете бронь от второго партнера под первого партнера но прежде чем поставить сюда второго партнера вы звоните своему спонсору чтобы он выставил вам бронь и вашего реинвеста именно сюда ваш плечо и выставили вы третий партнер по второго поставили бронь это может быть партнер первого это может быть партнер второго но когда становится всегда третий партнер у вас вы должны выставить первому партнеру именно реинвест в его плечо и вы получаете 3 700 на баланс для вывода а за 300 рублей у вас идет активация площадки клеверный если у вас она активирована то вы получаете не 3700 а 3 800. Итак, а вот четвертый партнер и пятый партнер, они будут вам давать постоянно двойную выгоду. А они будут давать вам переход в следующий блок и плюс закрывать ваше реинвестное плечо. И под четвертого выставить поставить можно бронь и поставить шестого. А у четвертого будет реинвестное место. И вы получите уже 3,800 на баланс для вывода. Вы уже будете получать пассивный доход по реверну. И за вами идут ваши партнеры, ваши реинвесты и реинвесты ваших партнеров. И вы быстро закрываете это сюда первый, прежде чем поставить сюда второго, выставляется бронь по броне спонсора, а именно ключо А под второго становится у вас третий партнер, у первого будет реинвестное место. И 4000 приплюсовывается четвертому и пятому партнеру. А 1000 идет вам на баланс для вывода. А за 3000 у вас идет активация площадке большой клевер, где вы будете все время а, получать пассивный доход по этой площадке. И там у вас 20 тысяч. И у вас идет за 20 тысяч активация автоматом площадки Золотое кольцо. Но. Здесь вы можете поставить от 4 к шестому выставить броню, а у четвертого будет реинвестное место и вы уже получите не тысячу, а две на баланс для вывода. И у вас тысяча будет по маркетингу и тысяча будет у вас пассивный доход, а по клевер. Итак, переходим на площадку Golden Ring. Golden Ring. Мой любимый Golden Ring. А, ребята. Вы чувствуете, как э, лимоном запахло? А, это, это шикарная площадка, где а, мы становимся миллионерами. ребят. очень шикарно. А шикарно и шикарно. Не знаю, как вам, но я очень люблю это, а, эту площадку. Итак, эту, на эту площадку можно войти, а, активировать за 20 минут. Можно сложиться вдвоем по 10 тысяч и активировать а, один аккаунт и работать вдвоем по одной реферальной ссылке. У нас это делают очень многие. Итак, мы перешли через Golden Ring Mini и перешли сюда. в Первый блок на Golden Ring. Вы, а, как всегда, наверху, а под вами будут ваши партнеры. Они все идут с Golden Ring Mini следом за вами. Идут ваши партнеры, идут ваши реинвесты, идут реинвесты ваших партнеров. Ребята, и здесь всего лишь два рабочих стола. А это полностью стол ваш зарплатный. Здесь будем крутиться, а здесь будем получать зарплату. Но учтите, здесь и пока вы еще доходите здесь эти два стола, у нас у каждого партнера по 60, по 80, по 120 тысяч на баланс для вывода. Итак, приходит к вам первый партнер, и когда поставите второго, вы звоните своему спонсору, он выставляет бронь. А под второго выставили бронь третьему, а у первого вы выставляете бронь получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер, как я вам говорила, он будет вам давать двойную выгоду. Он будет все время закрывать вам реинвестные плечи и плюс переход во второй блок. А под четвертого вы ставите бронь шестом, а у четвертого будет реинвестное место. И вы выставите со своего кабинета ему реинвест, он позвонит вам. И вы получите опять 20 тысяч на баланс для вывода. Не надо делать вниз туда вареную колбасу, как делают некоторые партнеры. Ребята, получили 40 тысяч с одного стола, хватит, двигайтесь дальше. Итак, на второй стол переходят ваши партнеры а, и брони спонсора По второму выставляете бронь третьему, а первому выставляете со своего кабинета. Он позвонит вам, и вы выставите как только вы выставили и получаете сразу же 20 тысяч на баланс для вывода. А вот 20, 3 первого, и плюсовывается четвертому партнеру и пятому партнеру. И у вас идет активация третьего блока за 100 тысяч. А по четвертому выставили бронь шестому. Вам позвонил четвертый партнер. А выставить ему бронь со своего кабинета. И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. А сюда идут за вами ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И вы быстро все это заполняете. И первым будет это реинвест. И вы получаете сразу 80 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 делится 10 клонов по 1000 рублей на площадке World Money. 1 клон за 5000 на площадку World Money на 4 стол. И 50 клонов летят на площадку ПД на первый стол по 100 рублей. Вот он вам пассивный доход, денежный район. А сюда становится, когда четвертый партнер, то вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый становится 100 тысяч на баланс для вывода. А по четвертому можно поставить шестому. А по четвертого будет реинвестная и опять 100 тысяч, и опять 100 тысяч. И так, ребята, до бесконечности. Здесь эта площадка просто, вот, ну не знаю, как золотая жила, ребята. Здесь можно стать супер миллионером. Вы можете заработать не только на одну квартиру, вы можете здесь заработать на 2, на 3, на 4 квартиры. Вы можете осуществить здесь, на этой площадке, свою мечту. Итак... Я хочу вам сказать, ребята, не ленитесь, давайте как можно больше информации, как я уже говорила, что информация, информация и информация, как можно больше говорите и говорите и говорите в мессенджерах. Нарабатывайте те, которые только пришли в интернет, еще не умеют общаться а, по скайпу. Ребята, не бойтесь. Самое трудное сделать первый шаг. А потом все пойдет как по маслу. Не переживайте. Самое главное. Если вы будете знать маркетинг как отчу нашу, вам не страшен никакой ни первый звонок, не второй, ни третий. Вы можете спокойно открыть слайд и показать и рассказать, как работает наш маркетинг. С вами была Ольга Артуманян и фонд взаимопомощи World Money. Я желаю всем счастья, здоровья, благополучия и семейного, и финансового. И позаботьтесь о своих близких и о себе. Ходите в поликлинику, сделайте прививку. Э, и э, обезопасьте себя и своих родных. С вами была Ольга Арзуманян. Всем пока-пока.